Находясь постоянно в режиме выживания, вы установили для себя такие границы, что неосознанно ваша жизнь превратилась в борьбу между вами и Вселенной. Вы против Вселенной. Это ужасное соревнование. Когда вашим переживанием жизни становится противостояние Вселенной, вы ощущаете беспричинный страх просто потому, что это крошечное человеческое существо в этом безграничном космосе испытывает страх. Йога означает, что вы сознательно стерли границы своей индивидуальности, чтобы не было такого различия, как вы и Вселенная. Вы стали едины со Вселенной.